Всем привет, вы на канале Аниме-кун, а озвучиваю я Анисито, это топ 7 аниме в жанре детектив. Йока, тебе не сбежать. Хатаро Рэки точно не ожидал таких перемен в жизни в 16 лет. Казалось бы, что грозит немного ленивому и необщительному парню в новой школе, даже если все там буквально помешались на всяких клубах. Так и здесь можно не напрягаться, ведь есть дышащий ладно Клуб классической литературы, живи и радуйся, но жизнь носит планы Хатара свои коррективы. В первый же день в клубе он встречает девушку из параллельного класса, Эру Титанда, Эру Краси. Мила непосредственно и обладает выдающимся организаторскими способностями. И главное, она не может пройти мимо ни одной тайны или детективной загадки. Несложно догадаться, кто будет помогать ей в расследованиях. Так что придется теперь Хатара выступать в роли детектива. Как оказалось, занятие это довольно увлекательное. Настолько, что скоро к Эреке присоединится Сатоси Фукубе. Это веселый и энергичный парень по совместительству единственный друг Хатара. Ребята отлично сработались. Эр ищет интересные дела. Сатоси добывает информацию Ахатаран по полученным данным находит разгадку. В стороне не может остаться и подруга Фукебе, Маяка и Бара, так что теперь сыщиков четверо. На их долю выпадает действительно сложная загадка узнать, что произошло в школе с одним из учащихся почти 40 лет назад. Детективное агентство Хаматора Минимум врожденная сила, которая обладает ограниченное число людей. Она активируется при определенных условиях. Такой силой обладает напарники Найс и Мурасаки, входящийся в состав детективного агентства Хаматора. Правда, у ребят даже офиса нормального нет, и всех клиентов они принимают в кафе нигде. Однажды к ним за помощью обращается Арт, знакомый полицейский. Речь идет о необычном серийном убийце, которого полиция пока не удается поймать, потому что он такой же обладатель симут минимум. Ребята берутся за дело, но вскоре узнают новые подробности расследования. Нейро Нагами, детективизада Нейро, существо из преисподней, который любит поедать загадки и тайны. Он выбирается на поверхность в поисках идеальной загадки, способной удовлетворить его жажду голода. Он предстает перед Кацураги Яко, отец, который был убит, и чувствует запах вкусной загадки. Он помогает ей разрешить убийство ее отца, и в свою очередь вынуждает ее действовать как детектив, ища идеальную загадку. «Госик. История готики» начинается в 1924 году в маленькой европейской стране Савиль. В центре внимания – Кадзуя Кюдзе, третий сын солдата Японской империи, который по программе обмена студентов» отправляется в Академию Святой Маргариты, где горские легенды и страшные истории являются главным увлечением. Там он встречает Викторику, таинственную и красивую девушку, которая никогда не ходит на занятия и все свободное время проводит в библиотеке «За раскат Китая» которые оказались не по зубам ни одному из детективов. Сюда начинается дружба Кадзуэ и Викторики, которые будут повлечены в различные мистические тайны, разгадки этих самых тайн, а также формирование важных связей с различными людьми. Темный дворецкий, черная комедия с элементами мистического триллера. Судя по зашкаливающемуся количеству косплея по ее мотивам, на любом оклоанимешном мероприятии, уже культовой. Альтернативный взгляд на викторианскую англию Сиэль Ван Том Хайм, 12-летний граф на службе ее Величества, владелец роскошного поместья, а также идеального дворецкого Себастьяна, которого он приобрёл в обмен на собственную душу. Благодаря контракту с демоном, Себастьян готов исполнить любой приказ своего господина. Служить ему безупречным телохранителем и незаменимым помощником любой ситуации. А в разнообразии этих ситуаций Сиэлю не откажет детективная история по расследованию убийства его родителей, борьба с итальянской мафией и тайное поручение королевы. Кто из мини дворецкий семей Фантом Хайм способен со всем этим справиться? Тетрадь смерти, уставшая от ухудшающегося мира и от немногословий своих братьев Синегами Рюк отправляется на Землю тетрадь смерти, наблюдая за тем, что же интересно из этого получится, его план начинает исполняться, когда тетрадь смерти поднимает гениальный ученик старшей школы Лайт Ягами, которому также наскучил окружающий его мир. Изначально Лайт рассматривал рукопись как чью-то неудавшуюся шутку, но вскоре экспериментальным путем Лайт открывает правду, написанную в тетради смерти. Нужно всего лишь создать изображение человека у себя в уме в тот момент, когда он пишет его имя в тетрадь смерти. И тогда этот человек умрет через 40 секунд от сердечного приступа. Вооружившись такой невиданной силой, Лайт становится неуловимой убийцей, и он решает сделать этот мир лучше, истребляя криминальных авторитетов и преступников с помощью тетради смерти. Вскоре в интернете и СМИ появляются новости о Танистоном который пытается играть в Бога. За расследование серии странных убийств берется загадочный детектив Лея, который сделает все, чтобы остановить Киру. Лайт старается сделать все, что от него зависит, ради того, чтобы люди не раскрыли его личность, даже если это будет означать убийство невинных, которые могут помочь расследованию. Город, в котором меня нет, Фуджимума саторится, ли устремленный Мангака, страдающий от того, что не может выразить себя в своих работах. Именно из-за этого недостатка большинство его работ отклоняется редакторами. Кроме этого, Фуджимума обладает сверхъестественным даром, замечать мелочи, что заставляет его помогать людям.